Сейчас мы видим, здесь стоит человек Стоит с флагом, с плакатом Так, на плакате написано «Журналисты, включите совесть, пишите правду» Более 30 тысяч пикетов национально-освободительного движения С 1 марта 2019 года Вот, сейчас мы подойдем, спросим, что здесь происходит Скажите, пожалуйста, что вы здесь стоите? Мы проводим пикет для того, чтобы наши центральные каналы привлекли внимание к национально-освободительному движению. И говорили то, что происходит на самом деле. Только Национальное освободительное движение говорит о настоящем смысле, о реальных проблемах в Российской Федерации. А корни, откуда у нас все проблемы в нашей стране ведутся. А вот. корни проблем нашей страны заключаются в госперевороте в 1991 году, когда у нас, всю власть у нас в Российской Федерации захватила страна победитель это Соединенные Штаты Америки. А вот. о, о том, что произошло... Это не раскручивается, не доносится должным образом. И выход из проблемы – это референдум по изменению колониальных статей Конституции, национализация Центрального банка, природных ресурсов, отмена внешнего управления, статья 15.4, и отмена запрета на государственную идеологию. Мы требуем, чтобы эти главные проблемы, они освещались у нас в СМИ, чтобы показывалось это, распространялось среди людей, чтобы поднять людей на референдум по изменению этих статей Конституции, через которых нас грабят, нашу страну, наш народ. И не дурили людям голову, что сменив там, допустим, одного чиновника на другого, что-то можно решить. От перестановки там каких мест, перестановки фигур, ну, смысл не изменяется. Надо менять всю систему. То есть это необходим референдум по изменению Конституции». Только так мы можем изменить. И мы требуем от СМИ пристальное внимание как бы на это обратить и помочь донести до народа эту информацию. Какую работу сейчас выполняют СМИ? СМИ сейчас выполняют работу, направленную на тех, кто, как говорится, заказывает им рекламу. Вот, тот и говорит, что показывает по телевизору. По телевизору на... у нас в СМИ сейчас наложено табу на... Национальное освободительное движение. То есть, если видят флаги НОДА, то это сразу скрывают. А, ну, это вражеское управление. Люди не понимают этого. А чем средства массовой информации должны помочь? Как они могут? Что они могут сделать? Они могут осветить, донести до народа вот эти вот необходимые цели, которые освещает НОД, как бы. Вот, что необходима конституционная реформа. И мы просим СМИ Российской Федерации помочь в этом. А почему с 1 марта написано 2019 года? А что произошло 1 марта? 1 марта 2019 года Национальное освободительное движение начало сбор подписей за референдум по изменению Конституции, вот этих статей, что я говорил, а также по расследованию незаконных действий Горбачева по развалу Советского Союза. Потому что если мы проведем судебное разбирательство и отменим эти незаконные действия, то, соответственно, автоматически у нас восстанавливается большое независимое государство по подобию Советского Союза. А во всех остальных республиках, в республиках, кроме России, будут проводиться дополнительные референдумы. Если народ будет согласен снова вступить в союз с Россией, то будет, как говорится, снова восстановлено крупное государство. Наши исследования показывают, что порядка 96% процентов населения в таких республиках, как Белоруссия, даже Украина, которая якобы воюет с Россией, на самом деле там под 96% процентов народа хотят единого Отечества с Российской Федерацией. А сейчас мы живем в однополярном мире. Однополярный мир – это значит один центр силы, один центр принятия решения. То есть это Соединенные Штаты Америки, округ Колумбия. Он принимает все решения, как нам дальше жить. И нам пишут законы иностранные специализированные учреждения, а не наша дума. Это надо срочно отменять. Мы, у нас, мы не дурнее их. Мы сами сможем придумать для себя законы. Мы должны сами распоряжаться своим кошельком, то есть Центральный банк должен принадлежать Российской Федерации, властям Российской Федерации и управляться ими, а не так, как сейчас управляется Международным валютным фондом. А почему вы вышли именно вот к России сегодня, вот к этому? Они пошли, например, к ОРТ, РТР. Ну, возможно, позже мы пойдем туда. Вот сейчас мы подошли сюда, которая ближе к нам находится, можно сказать, по территориальным условиям. Как бы главное, главное оружие в сегодняшней борьбе, у нас сегодня информационная борьба, это вот СМИ, средства массовой информации. И наибольшие силы имеют федеральные каналы, такие вот, как Первый канал, поэтому мы находимся рядом с крупнейшим. Телерадиокомпания. Теле ну, получается, вы не против СМИ, да? Вы просто им объясняете, что, чтобы, чтобы добиться для России каких-то изменений к лучшему, то им необходимо начать работать в интересах России, правильно? В интересах российского народа. И воспринимать национально-освободительное движение надо серьезно. Это все не шутки, это все очень серьезно. А у нас в народе пытаются, в интернете пытаются раскачать, выставить дурачками национально-освободительного движения. Но это излюбленная тактика противника. Это, если почитать все уроки, как говорится, по борьбе с другими странами, это как Да, Сначала тебя делают дурачком, потом начинают потихоньку прислушиваться, потом начинают понимать, что ты говорил правду. Вот. Ну, сейчас как бы пытаются сделать, ну, затроллить национальное освободительное движение, выставить, как говорится, клоунами национальное освободительное движение. Но ну, рано или поздно народ проснется и поймет, как бы, что на самом деле происходит что единственный выход в нашей ситуации, чтобы сделать независимое и процветающее Отечество, это вот как раз вот эти вот реформы, которые предлагают провести Нот. А расскажите, что за реформы предлагает НОД? Ну реформа это вот э, референдум по изменению Конституции Российской Федерации вот по этим главным статьям. Национализация Центрального банка, национализация природных ресурсов, отмена приоритета внешнего управления, это статья 15.4, где у нас приоритет международных принципов и норм над российским законодательством, когда все законы и как жить нам это решают иностранные специализированные учреждения. Отмена запрета на государственную идеологию, статья 13.2, означающая, что нам запрещено ставить цели для российской государственности. То есть, получается, если у государства нет цели цели, то никакой ветер нашему государству не будет попутным. Что бы мы ни делали, что мы чем бы ни занимались, если у нас нет цели, мы не сможем никуда приплыть к хорошему. Мы будем плыть туда, куда будут направлять нас внешние силы, согласно нашей конституции. Чтобы изменить конституцию, что надо сделать? Собрать 2 миллиона подписей. Уже, Уже почти 2 миллиона подписей собрано эти. Подписи за вот изменение этих статей, они пойдут во все органы: следственный комитет, в Генеральную прокуратуру, Верховный суд Российской Федерации. Они пойдут в Думу, президенту, правительству. То есть на всех уровнях власти будут, будут поданы эти подписи для того, чтобы со всех сторон начать вот эти преобразования и осуществить подготовку к референдуму, а также через суды мы хотим отменить незаконное решение Горбачева, чтобы восстановить большое независимое государство. Ну вот правильно, поэтому теперь получается, что вы выходите в СМИ для того, чтобы вообще дать информацию, что нужно, что необходимо общественное мнение, необходимо мнение народа в интересах нашего получается государства, да? Да, необходимо поднять народную волну, чтобы народ проснулся и понял, нашел э, ту правильную дорогу решения наших сегодняшних проблем. А у нас каждый день сейчас падает жизненный уровень, да, то есть э, население нищает э, с помощью этих санкций, с помощью повышения налогов. Вот. Если кто не понимает, налоги... Придумывает у нас не правительство, а согласно конституции тоже. Все, всю законодательную базу настроится через международные специализированные учреждения. Но это, это получается, что мы сейчас не управляем своим государством. Получается, что у нас запрет идеологии. Это запрет на то, чтобы мы ставили себе цели, ставили какие-то смыслы. А государство без, без смыслов, ну, такого не бывает. То есть смысл нам диктует внешнее управление. И пока мы не отменим внешнее управление и не разрешим себе ставить смыслы и цели, мы будем так и падать, падать, падать до тех пор, пока нас не уничтожат. Правильно? Совершенно верно. Ничего не изменится, пока мы не развалимся, либо пока мы не скинем внешнее управление. В первом случае мы погибнем, рано или поздно нас подведут под войну всех со всеми, там... Э... Олигархов с простым населением или простое население, там, с более зажиточными предпринимателями. Москва будет воевать с Уралом. Вот. А в результате просто-напросто перебьем всех. А не дай бог, еще и третью мировую войну нам американцы устроят, как они и хотят сделать. То есть травить нас с другими государствами, с Турцией, с Украиной, чтобы мы перебили друг друга. А они за океаном снова как бы воскресли и жили хорошо и процветающие. А как вот у нас в условиях таких элит, которые сейчас есть, они вывезли свои семьи из России, они готовы здесь устроить резню, сами тем временем пока отсидеться у себя на Западе, а потом приехать и дальше добить наш народ, получается, дальше его грабить, уничтожать. Однополые браки смогут регулировать рождаемость. То есть уже люди не смогут, если с детства человека, как сейчас прописывают, будут воспитывать 6 лет, там менять себе пол к однополой какой-то любви то они в 20 лет эти люди будут уже полностью как бы вырождены Ну да. Ну идет борьба идет раскол кто-то сможет перейти на сторону российской федерации то есть вернуться из офшорных структур из вернуть там своих детей из-за границы кто-то уйдет и будет жить там ну если, допустим, олигархи планируют поуходить, да, уйти из России, сегодня пожить, как говорится, погадить здесь, а завтра уйти из России, то они ошибаются и думают, что им все на ворованное здесь оставят. У них все там потом рано или поздно отберут. Потому что не для этого им давали возможность, как говорится, грабить на захваченной территории в 1991 году чтобы просто они хорошо жили. А для того, чтобы в конце концов просто отобрать то, что они вывезли, уже в непосредственную свою юрисдикцию, непосредственно Соединенные Штаты Америки и над транс, транснациональным корпорациям. То есть, если хотите жить хорошо, надо возвращаться в Россию, надо строить национальный бизнес в интересах российского народа, а не иностранного, да, какого-то западного народа. Вот. Только в этом случае что-то получится. Спасти свой бизнес, свою страну, своих детей, свои семьи. И мы будем здесь жить, процветать И еще больше, как говорится. Даже наши представители бизнеса будут иметь больше возможностей, больше рычагов, если они вернутся в нашу юрисдикцию, российскую юрисдикцию. Потому что у России глобальный, громадный потенциал к индустриализации. Ну, надо только вернуть суверенитет Российской Федерации. Вот сейчас не, не схожи ли аналогия, как в 91-м году они уничтожали СССР с помощью создания искусственного дефицита, также сейчас с помощью санкций создают нечто похожее, да? Нет ну, ли такого? -то? Ну да, в 91 году был Майдан. И сейчас у нас в России пытаются спровоцировать майданное настроение. Они провоцируются через разные механизмы, через такие, как майданные технологии по типу Навального, когда выходят якобы мирные акции, на мирные акции, потом эти мирные акции, если государство дает слабину, да, то есть ну, не пресекает нарушение, которое происходит в результате этих акций, вот, если дает слабину, то вторым этапом в эту, в эти мирные акции включаются специально подготовленные люди, которые начинают делать провокации, да, Росгвардии и тому подобное. Вот, провокации это кидать камни дубинки, потом коктейли молотого а на Сирии после этого периода, потом люди раздобыли автоматы и начали стрелять в правительственные войска. Так из этих людей потом сформировался ИГИЛ и началась крупномасштабная война. Война национальных сил, да, государственных сил правительственных с бандой, которая называлась потом ИГИЛ. Тоже ожидает и нас, потому что России уже не дадут второй шанс. Они вовремя не добили Россию, когда у них была возможность в начале нулевых, да, в начале 2000-х годов. А теперь, если у них получится устроить повторный Майдан, они уже просто так не отпустят страну. Вот. Хотел бы да, еще спросить, какова роль Путина во всем этом движении? Путин это лидер, лидер нашей страны. Многие люди не понимают, но... Если почитать документы ну, Центральное разведывательное управление Уже довольно старое Есть такой проект, Гарвардский проект называется. Согласно нему По поводу СССР было три стадии По уничтожению СССР Первая стадия у нас осуществил Горбачев То есть развалили СССР На первой стадии Вторая стадия это приватизация И разграбление СССР Это в России проводил у нас Ельцин На третьей стадии отводилась под эту работу 5 лет должен был Путин добить России, то есть подвести ее к полному распаду к разделению на 15 частей вот как делили СССР на 15 частей то у нас должна была быть уже отдельная Уральская республика отдельная республика Московия вот и так далее, и так далее вот, ну Случилось неожиданно, как бы вместо того чтобы добить Россию окончательно и закончить гарвардский проект в соответствии с планом, вот, Путин повел страну в другом направлении потихоньку, незаметно вывел из управления олигархов. Вы знаете, что у нас э, в 90-х годах. В Думе сидели не какие-то там депутаты, а в Думе сидели напрямую олигархи и принимали решение, какие законы у нас в стране проводить. Это вот так называемая семибанкирщина. Это Березовский, Ходорковский, Гусинский там, и так далее. То есть все вот эти вот олигархи, которые разграбили страну в 90-х годах да, под, под видом приватизации и тому подобное. Путин их вывел из управления, то есть выгнал мягкими методами из Думы. Вот, потихонечку у нас была модернизирована армия за последние годы, и американцы не заметили, как это произошло, э но Россия укрепилась. То осталось только вернуть управление всеми этими структурами, которые мы имеем, да, то есть вернуть суверенитет, независимость Российской Федерации. У нас армия-то большая, армия-то сильная, но есть маленький, но весьма существенный нюанс. Есть такой закон, ну военная доктрина, так называемая. Согласно военной доктрине, вот, допустим, если американцы завтра завозят ядерное оружие на Украину и бьют, запускают ядерную установку на Москву, даже это если сделает сам Трамп, да, по телевизору это покажет. Мы будем бить не по центру принятия решения. Согласно нашим законам, мы обязаны будем ударить по месту, откуда прилетел снаряд. То есть мы уничтожим в результате Украину. Украина уничтожит там Москву нашу, к примеру, вот. А Вашингтон будет потирать руки довольно э, за океаном, как говорится. Поэтому надо менять законы. Законы это программа для компьютеров. Согласно которого этот компьютер и работает. И вот пока мы эту программу не изменим у нас ждет весьма печальное будущее. А какое количество людей вот в данный момент поддерживает НОД в России? Или это только в Москве? НОТ в НОД в России поддерживает по всей России. Я же говорю, у нас большая армия людей, но все равно надо больше народу. Надо, чтобы осознало большинство народа, больше 50%, что происходит. Вот, я же говорю, у нас 30 тысяч и пикетов только за 6 месяцев. 30 тысяч по стране. Ни одна партия, ни, ни, ни одна пятая колонна или так далее. Столько пикетов не проводит, как проводит э, национальное освободительное движение. Пикетов, митингов, шествий и так далее. А в чем смысл этих митингов, пикетов? Можете сказать? Ну, смысл донести до народа. В чем истинная проблема? нашей страны, как решить эту проблему, как стать процветающей, богатой страной, как сделать так, чтобы нашим пенсионерам не в 65 лет, не в 80 лет приходилось выходить на пенсию, да? а в 40-50 лет. И не гнуться там, не переживать, что воду отключат, а отдыхать на лазурном берегу, как и соответствует самой богатой, самой умной нации в ну, стране в мире. Мы имеем семь. 35% природных мировых ресурсов, то есть золото, нефть, леса. Мы обладаем одной седьмой, одной седьмой частью суши. У нас умнейшие люди, которые летают, строят ракеты. Да, у нас американцы до сих пор летают на наших российских двигателях. А космический двигатель, его на порядок сложнее построить, чем какую-то машину. Но машину нам не получается построить хорошую. Ездим на иностранных машинах. Почему? Потому что Центральный банк... Вот, согласно нашей конституции подчиняется МВФ. А МВФ сказал ставить такие процентные ставки, чтобы наш бизнес не развивался. То есть запретительные процентные ставки. Поэтому у нас э, на выходе в Сбербанке, если хочешь брать кредит, он будет стоить порядка 15%. А в Японии, если ты будешь брать кредит, тебе он достанется по 2%. Поэтому если ты хочешь, чтобы твоя промышленность была конкурентоспособна, тебе надо зарегистрироваться за рубежом. Тебе тогда заложишь свое все производство за рубежом, тогда тебе дадут дешевый кредит по 2%. Но ты будешь платить налоги не в Россию, строить не российские дороги, дороги обустраивать, а будешь строить какие-нибудь английские дороги. Вот. И ты будешь в заложниках находиться в иностранных банках. То есть завтра у всех олигархов могут все имущество отобрать, если они будут себя неправильно вести, если не будут помогать разваливать страну. Это надо понимать. Если хотите, чтобы олигархи, которые у нас имеются, они работали в интересах нашей страны, надо их национализировать. То есть приводить ну, под управление нашего национального, как говорится, аппарата, под управление Российской Федерации. А до тех пор все будет работать против нашего российского народа. Вот получается вы, значит, с помощью пикетов и митингов... Выходите на улицу, доносите до людей информацию, рассказывайте о том, что сейчас происходит, да, так как средства массовой информации просто замалчивают, замалчивают и не рассказывают. Причем вот то, что Путин говорил, его майские указы, да, там 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, повышение зарплаты там в разы, да, там рост ВВП, там ежегодный, там то есть стать четвертой, да, четвертой, по-моему, экономика мира, пятой экономика мира, извините. То есть э, мы поставлены задачи стать богатейшей страной, по сути, на, по сути дела. Вот. Многие думают, что это фейки, что это просто россказни, что так не будет никогда, это неосуществимо, э, тем более при этих жуликах сегодняшних. На самом деле это все очень даже реально, это очень даже реально. Для, просто об этом никто не говорит, и запрещено говорить о механизмах, как этого добиться. А добиться этого очень просто. Путин не говорит этого, потому что он гарант Конституции. Он не имеет права призывать людей менять Конституцию. Вот. Но об этом говорим мы, как этого добиться, как это можно сделать. Что для этого нужно? А для этого нужно вот как раз стать суверенными, независимыми. Надо национализировать Центральный банк, то есть отобрать у нашего врага, право распростран... распоряжаться нашими денежными средствами. Если Центральный банк начнет делать так, как делает в Европе Федеральная резервная служба, допустим, США, да, как в Америке делает, то есть кредитовать бизнес не для того, чтобы нажиться на нем, а по сути не дать ему развиться, а кредитовать бизнес для того, чтобы он развивался, то есть под низкие проценты. В Японии вообще под 30 медленные ставки дают кредиты. Возвращаешь меньше, чем брал. Если нам сделают кредиты, допустим, под 1% годовых, то у нас начнется бурная индустриализация. То есть громадными шагами у нас начнут строиться заводы на каждом углу. Каждый маломальский, грамотный предприниматель захочет себе иметь какое-то предприятие, какой-то бизнес. И у него не будет преград для того, чтобы осуществить этого. Резко потребуется большое количество высокого как говорится, грамотного персонала. Да? Вот. То есть потребуются реальные институты, которые будут обучать, а не просто так брать деньги и так далее. То есть поднимется общий уровень жизни населения и знаний, и требований как бы, персоналу к рабочему. И, соответственно, будут повышаться зарплаты, потому что э, появится явная конкуренция среди предпринимателей, которые каждый хочет построить свое предприятие, да, завод. Им нужны будут грамотные специалисты. И таким способом очень быстро можно достичь вот этих поставленных целей, которые были указаны в майских указах президента. Ну, в нашей системе, в данной, которые сейчас есть, где законы нам пишут иностранные специализированные учреждения, это же недостижимо. Вот поэтому, наверное, они и говорят, что это нереально. Да, это действительно недостижимо, пока мы не изменим центр управления не отменим приоритет международного права над нашим российским. Пока как нам жить будут принимать решения иностранные специалисты, а не народ России, не люди, поставленные от народа России, государственные чиновники. Так оно и будет. То есть нам сейчас необходимо уговорить средства массовой информации вернуться от обслуживания иностранного капитала, скажем так, капиталистической вот этой системы, в сторону народа и начать проводить политику в интересах народа. Средства массовой информации всегда говорят, что мы вне политики. Мы туда не лезем, мы не можем на нее влиять. Вы можете сказать, почему так происходит? Да нет, никакое средство массовой информации не находится вне политики. Средство массовой информации – это есть инструмент политики, с помощью которого добиваются своих целей те или иные группы людей или те или иные страны. В частности, сегодня у нас как бы офшорный бизнес превалирует над нашим национальным бизнесом. Поэтому у нас даже наши СМИ, даже те, которые говорят, что Путин хороший, на самом деле они скрывают главные цели, главные смыслы. Да? Что, что надо сделать, чтобы реально стало хорошо и как, как изменить ситуацию к лучшему. Значит, получается, вы здесь стоите для того, чтобы уговорить народ изменить Получается, конституцию, то есть отменить свою ошибку, которую он совершил в девяносто первом году, отказавшись от своего отечества, вернуться в правовое поле, в управление той страной, которая досталась, получается, от наших дедов. То есть наши деды на протяжении многих поколений отстаивали наши границы, наше отечество, не жалели жизни за нее. А народ России, получается, народ Советского Союза в 1991 году отказался от Отечества. Отдал землю и природные ресурсы в частную иностранную собственность. Позволил иностранным, международным, как они себя называют, учреждениям, писать себе законы. Писать, э писать вот, нам законы. Ну да, писать народу, себе да. народу, писать законы. Да. Вот, и теперь народ как бы живет по этим законам, живет все хуже и хуже. Правительство обязано подчиняться этим законам, не иметь никакой идеологии. И единственный выход, как вот вы сейчас говорите, значит, это референдум по изменению Конституции. Да, и мы просим СМИ, чтобы они нас поддержали, открыть народу глаза на происходящее. Друзья, мы живем с вами в одной стране, мы все хотим жить хорошо и достойно, в соответствии с нашим статусом, да, самой великой державы самая крупная держава, она нам досталась не просто так, по наследству. Не потому, что мы какие-то глупые или тупее другие. да? Мы не тупее, мы умнее, или по крайней мере на уровне всех западных стран. Я можем жить гораздо лучше, потому что мы самая богатая на планете страна. Для этого надо вернуть управление внутрь страны. Для этого необходимо оповестить народ, что необходима конституционная реформа. Только изменив правила, правила жизни, основу этих правил, то есть государ... э, нашу российскую конституцию. Только так мы сможем что-то реально изменить. Все остальное это будет игра и баловство. Так что поддержите нас в этом направлении. Чтобы поддержать, что надо народу сделать, куда обратиться? Ну, народ может зайти на сайты, на официальную страницу rusnot.ru, либо «За референдум народ.ру», там находятся бланки, «За референдум народ.ру». Распечатать бланк и отправить свою подпись на указанный адрес, кто за то, чтобы провести референдум Российской Федерации по изменению главной статьи Конституции. А если нас будут люди смотреть... С городов, которые захотят присоединиться на улице, поучаствовать вот в таких же массовых мероприятиях. Вот, вот сейчас одиночный пикет, да, я вижу, да. но вы говорите, что еще и массовые пикеты проводятся. Да, массовые конечно. пикеты, митинги. То есть, а как человеку туда присоединиться, где вот найти этих активистов, с которыми начать борьбу в интересах нашего отечества? Заходите на сайт rusnot.ru, там есть подраздел. Подраздел находите штабы. Подраздел регионы NOT. Да, называется регионы NOT, закладочка. В регионы NOT заходите, находите свой регион и звоните туда. Если по какой-то причине вы не находите, э, э, как говорится, координатора NOT в своем регионе, звоните в соседние регионы и спрашивайте, кто в моем регионе, как мне с ним выйти на связь. И вам дадут номер телефона, созвонитесь и принимайте участие, присоединяйтесь этому движению. Только так мы сможем изменить жизнь к лучшему. Его спасибо большое. Спасибо. Ага. Спасибо вам.